<coughs> не, мне еще не понеслась. но у тебя может быть 3 2 1 доброго утра дня вечера или ночи в зависимости от того когда вы смотрите это видео с вами дел и эфи -серк, всем привет сегодня мы сыграем в дред да мы продолжаем играть дред наут продолжаем нагибать и в этот раз мы все в том же рекруте Посмотрим режим завоевания. Завоевывать я лично буду всех на Na'Vi. Это интересный корабль, очень массивный по здоровью. Но не такой уж прям мощный по урону, а ты на чем будешь у нас? Я посмотрю сегодня Оркус. У Оркуса на этой катке будет следующая спецификация. Турели Тесла второго уровня, далее усилитель луча второго, ремонтная капсула второго уровня, ремонтные автолучи второго уровня и авторемонт второго уровня. А следующую конфигурацию мы уже посмотрим в следующих сериях. Мы пойдем завоевывать все, что встретим на своем пути. Итак, у нас карта Иксион, причем ночная, и убираем корабли, конечно же. Да, у нас завоевание, наша цель захватить точки и не дать их захватить противнику. Только в том случае у нас будет шанс на победу. Но поскольку я хил, а Дэл у нас танк, поэтому захватывать вся надежда будет на нас. Остальные mm -hmm. сейчас посмотрим, что кого выберут, и будем оставлять ему удерживать точки эти, а сами будем получать очочки за захваты. Ну да. В общем, я сегодня буду на Навь играть, а я за О -о <с»>. Посмотрим, что получится. В прошлый раз, когда мы с ФСРГом были в обратной последовательности, я на Оркусе, а он на Нави, мы смогли неплохо так затащить. Но это был Team Desmatch. а сейчас у нас точки заходят. Ну чё? разгоняемся и... На какую тебе нравится? Б, А, А, Б. Мы куда летим? Я уже развернулся Полетели на Давай, ускоряйся. Я вижу, кстати, парочку кораблей туда тоже летит. Ну вот, повоюем. Ух, они забрали ну, Мелкие уже захватывают, да. Я думаю, ну, наши бишку возьмут, и, и мы как раз на Ашку бомбанемся. Да, ну да. Так, еще все ускорение у нас с тобой заканчивается. Ну, да. Мы взяли контрольную точку Б. Ой, у тебя закончилось а мелкие уже. полетели тем временем рубить точку что ты что ты мне хочешь тут сказать уважаемый мелкий пес? блин нихрена по мне долго шлифует а шлифует я вот только одного не пойму какого хрена так жестко просто на тебе много и сам кораблей так, а я-то при чем тут? Вы его шлифуете. На мне нет извести, у меня все хорошо. Я не собираю как. во во во Ничего себе! Походу, у тебя что-то мощное пролетело. Либо лазер был. Артиллерийский крейсер. Паразит, видать, он бомбанул на максимальный урон мы даже до да, точки не смогли дойти но мы победу. были рядом так. ну теперь я далеко хочу тебе сказать слушай может попробовать под низом давай залетим. снизу залетим сейчас была идея я думаю, сейчас блин чем мы поверху часто летаем может быть снизу карта располагает ну смотри мы кстати пока что спокойненько так захватываем да и большая часть карты под нашим контролем. Это хорошо. Так, сейчас я тебя догоню. Сейчас попробуем, мы прямо. Главное, тебя не обогнать. Все, ты тормознул. А нет, ты обгоняй, ты обгоняй. Не, пускай с тебя шлифует. Так, там сверху вон он, снайпер. Ой, он уже менял. Я знаешь, что я хочу? Я... я хочу сейчас пок... Блин, они уже меня нашли. Все, я за, за тебя прятаюсь. Блин, бы нефиг меня почесывать. О, он пришел сюда. Ой, ты зря это сделал. Смотри, над нами чтобы она не рванула. Не, не рванет. Повезло. Ай-яй-яй-яй-яй, еее! Тактическое убийство. Ядерка, нет? Ты ядерку ну, не сюда ядер. посылал? Ой, <гас> меня откуда Ну Я бандел. на него посылал, да. Все, забрали. Я даже Привет. ничего не смог. Ах, вон оно что. Вот они почему меня забрали. Еще один. Ой, противоракетки ставь, на тебя полетели там. Окей, mm -hmm. okay, спасибо. Воу, воу воу воу воу что? Мне тут саппорта целая куча принцелов. Как тебе щиток? Неплохой. О, давай, бустись, бустись. Ну чуть-чуть же, да блин. Так, а что у нас все печально? Как много раз. У нас ноль точек. Бэшку захватили. Как так? Блин, нужна точка. Давайте, забирайте, иначе. Бог да. будет. Так, я взлетаю. А его уже захватывают. Так. Чую, мне сегодня оччков не дадут. Ага. Кто-то прилетел. И разбомбил сразу. Так. Прям тебя, что ли, разбомбил? Нет, не меня. Ох, ничего здесь, какого урока. Ой, ну Подхиливай. Так, я наперед пошел. Давай вперед. А что там? Опять что ли захватывают? да так, да да, да да Отлично, последний удар. Так. Та -а Держим щиты. Полевой инженер, здравствуйте, это я. Водка, давай, шо? давай, давай, долби, долби, по счетам, по щитам, по счетам убил. и знаешь, я убил, и меня убили тут же. Да. По мне ракеты летят. Но не долетят, однако. -сь. Так неплохо тут. А, нет, долетели. Долетели все-таки. Все так, ладно, я попробую захватить. Ой, походу это плохая идея. Что нет-нет-нет-нет нет, мы... не надо меня жечь. Я хороший. Нет. Что самое хреновое, мы на точке А не можем закрепиться. Они точку Б смогли у нас отобрать. Блин Давай, братан, рождайся, чтобы умереть. Территория удержана. Перегнали. Они сейчас все на точке А. Они просто все сейчас на точке А. Он уже издали по мне шмаляет. Так, ладно, я пошел на тебя. И еще один, да йо! Сколько урона. Ты вниз ушел, ли? Да, я вниз ушел. У меня пипец сколько урона. сверху, Там я чувствую, что бах, пропал. Отлично. Территория удержана, мы продолжаем. Пока у нас чуть больше, потому что, видать, у нас красные ребята по карте летают. Да, За так я ускоряюсь. Этого... Ой. Они да такие... заколебал ты они меня Они хотят уже... меня кушать. Но у них это не плохо. Так, чтобы они не хотели тебя кушать. Я тебя подхиливаю потихоньку. Ой-ой-ой. Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блинский, блин, блинский. Блин блин блин, блин, блин, блин, блин, блин, будет. Так. Дополнительный урон. блин, блин, блин, погнали, Погнали, погнали, блин, блин, блин, блин, блин, сейчас ракетами долбанут. Чечно, я, я еще тебя одного убил. Дев ставь. Оу, нет, уда. Уже, уже нету дефа. Шо ж ты его не поставил? Так нет, уже, я его поставил и так стоял, минус секунд 15. Так, пацаны, я полетел отсюда. Пипец, какие зарубы у нас мясные. Вы чё, офигели? Вы чё все на меня? Я хороший, не трогайте меня. Правда, я другой команде, да. но я хороший, честно вам говорю. И вообще, я невкусный. Да не речь. надо тут на меня ракеты направлять. Я от них попытаюсь Слушай, уйти. какая потная заруба. Ты там, блин, тебя тут... Неплохо. Меня тошнит. Ну, я пытаюсь к тебе успеть. Я спрятался. Я уже... Я спрятался, он а меня сейчас, скорее всего, того... Да вон, вон, вон, он над тобой летает, да. Мелкий писюн. Все. Он меня почесал под мышкой и ездох. Да уже, ну е ⁇ пернича. Я вертелся. А, мы... Мы point альфа захватываем. И вертелся, крутился и все равно подавился. Мы поинт интаз захват... захватываем. Так, мы пока что идем, я смотрю. О, вообще огонь. Да, ну, да, на да, Б-шке сейчас. Да. Давай мы на Б-шку, Пошли выйдет. на Б, наверное. Потому а я что не могу, они сейчас уже... Да. И тут Все, тоже понял. бомбят. Понял, лечу. Тут тоже бомбят. Тут пипец сколько бомбят. Б захватывают. Блин. 40 лабурант. Теперь я, короче, какой-то лабурант. ай яй яй яй яй яй Они жестко туда летят, а я не могу долететь. Че мы. Тут ты резаешься, то я, надо как-то этот вместе сдохнуть. Ой, я тебя хилю. Так, <од� acidic sound> тихо, чуть. Ядерка долбанул. Причем жестко. Все, расплата. Щиты поставил. Я, я тебя хилю. Если сейчас получится, то я выдержу это все. Боже, сколько ж меня урона хватило! Нет. Это Есть просто у нас еще Нет, я один остался. Пацаны! Да. Но ядерная прям взорвала конкретно. Вниз, вниз! Все, все, меня просто тут расплющили да. У нас на территории Б есть кое-кто Поэтому я предлагаю на территорию А Я тебя там подожду угу. ага. Я тебя там уже не подожду Потому что мы победили. У -у -ху -ху. мы победили И даже не постояв на точке Ни на одной толком Я, в принципе, наверное Все-таки хорошо отыграл Но сейчас посмотрим по таблице Ну, естественно, офицерка у нас тут Великий спаситель. Великий спаситель всего фло. Вот. мне интересно, что я там натворил сам. Да? Лучший Урон, результат оружия. Там пипец. А у меня лучший результат матча по убийствам лучший результат матча по урону от оружия Дреднаута. Да. Именно с твоего корабля можно дредноутить вообще жестко. Причем не только дреднаутить, но и достаточно мобильно это делать, захватывая разные точки. Хотя все время я летал на самую дальнюю точку на точку А. Это было жестко. Жестко. Ну и если вам понравился этот ролик, то не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну а с вами был Дэл и. Эффисерк! Всем огромное спасибо за внимание и пока. Всем удачи и всем пока. Жду комментария, ага.